Бабушка на протяжении всей моей жизни всегда приходила мне на помощь. А -а -а! А -а -а! Баба! Держи. О, о, целую, целую, я о, целую, я. О, а, о, целую, я. <плодисмент> да дам я деньги, завтра буду точно. Так, купить новый паспорт. Бабушка! Что случилось? Слабит? Нет, плохие люди звонят. А, ну ладно, давай. Ищу Кири. мату,